Дорогие друзья, в связи с усилением карантина концерт «Ева Фландер. Тайны любви» пройдет в формате онлайн-трансляции 21 сентября в 19.30 до 21.00. Посмотреть концерт смогут все желающие.